Всем привет, с вами Соги. это у нас Фазмофобия Призрака у нас зовут Эри Корриган. Карта у нас Вилл Стрит Миссии у нас вот такие вот По у нас все как обычно MP, термометр И камера Здравствуйте Так, у нас шкатулка Хорошо Так Пойдемте Искать тогда, во-первых, щиток Включим электричество, дверь кстати была открыта это что у нас такое? Лампочки какие-то. Так, найдем сначала 4-4, кстати. Щиток. Вот, мы нашли его в гараже. А потом туда найдем комнату и кость. Ну, это у нас пока что не гараж. Кстати, шкатулка не самая лучшая. Не самый лучший проклятый предмет, но все же. Хоть опыт Опа, дверь открыл. Нет, это у нас не туалет. Опять дверь открыл. Взаимодействие. Может сфоткаем. Нет? Это вот это, что ли? Да, у нас взаимодействие, это у нас, у нас это была дверь, получается, да, вот его, краски комната. Когда здесь бросим все наши вещи, что у нас, ну, бросим его сюда, нафиг, хоть, сюда бросим его. Так, пойдемте, за заэкспировка тогда. Берем блокнот, лазерный проектор и камеры. Все, в принципе, как обычно. Комплект нашего поиска призрака, так я не знаю, как это назвать. Комплект нашего блокнота. Блин, На вот карте. На Tanglewood Street, мне кажется, нужно было ставить как раз таки двойные комплекты, потому что если... Опа, кость. Э, как вы помните, э, там была большая кухня, где нужно было с двух сторон. Нет, конечно, не обязательно, но мне было лично так удобнее. Так, давайте проверим вообще призрак здесь. Да, призрак все еще у нас здесь. Поставим туда экипировку. Так, давайте... Ну, давайте вот так просто поставим. Пойдемте как раз-таки сфоткаем кость, раз мы ее нашли. И закроем дверь тогда так вот наша кость фото продавать здесь бросим и пойдемте тогда за вторым набором поставим ее просто во вторую часть комнаты чтобы ну может это ускорить наш процесс может и нет так наш призрак опять открыл дверь дверь что-то он вот пристает к этим дверям но это конечно Ничего нам по факту не говорить, потому что даже в тех моментах, когда это был стопроцентный, допустим, вот, банш любит открывать очень двери. И это стопроцентный банш был, это все равно мог быть не банш, потому что, ну что вот что-то механика, такая игры, разработчики вот так вот захотели. Лазерный проектор, это хорошо. И вы себе убираете сразу горю, потому что горю виден только тогда, когда призрак, э его можно увидеть только на камере. Пойдемте тогда посмотрим э, нашего призрака. Может призрачный огонек увидим. Потому что лазерный у нас уже есть. Это уже хорошо. В следующий раз тогда возьмем, что у нас заметится вообще. Надо посмотреть. А -а -а -а. Спугнуть. Ну, здесь ничего нету. В принципе, там, допустим, соль и так далее. Ну, давайте возьмем соль и два распятия на следующий раз. А сейчас просто посмотрим за призраком. Опа, призрачный огонек. Призрачный огонек. Вон он летает такой маленький-маленький. Все. Получается, это у нас либо Банши, Юрей, Юкай, Райдю или тае. Давайте тогда просто будем смотреть. Сейчас давайте отнесем всю нашу экипировку туда. И тогда вернемся за направленным микрофоном, чтобы проверить на Банши это. Мы свет, кстати, не выключили. Ну, все же. Так, поставим вот так вот. Ну, получается, у нас улики больше не будет. Кинем сюда распятие, кинем сюда распятие. Так, что у нас вообще с ассортиментом? Походил. Давайте за фотиком мы быстро Второй раз походил. Где у нас походил? Здесь у нас походил. Хорошо. С ними хорошо получился. А, что ж, давайте к ним это сюда. Я думаю, вот это нам больше ничего из этого не понадобится. Просто откинем, я люблю так откидывать. Опять походил. Можно еще раз фоткать. И фотик у нас не больше будет. Да. Шкатулку мы фоткали. В общем, можно, конечно, в шкатулку его призвать. Мы можем сфоткать его и получить еще дополнительные деньги. Но у нас вроде этой миссии нет там. Мы должны спугнуть Ну, призраки. Не призраки. Миссии у нас не очень такие, вот как по мне. Мне не особо нравятся такие. Но, что ж поделать, такие вот у нас миссии. В общем, мы можем проверить на Рэйдзюм, призрака на Рэйдзюм. Для этого мы должны включить во всем доме электричество, и получается он должен стать буйным. Буйным можем его проверить, и можем проверить, как раз таки, банши. Банши мы можем проверить на правильном микрофоне. Но пока что вообще не думаю, что это банши, по одной причине, потому что... Потому что он не трогает постоянно дверью. А это какой-то ну, признак больше банши. Но не суть это. Как я и говорил, не обязательно, чтобы так было. Если я это, конечно, не выражу. Ладно. Давайте просто будем слушать. Вот мне на самом деле интересно, как звучит-то этот рев банши. Потому что вот никогда не слышал, сколько играю, вот никогда не слышал вот этот прям крик его. Опа. где у нас тройка, но мы ничего из этого не узнаем. Ну, он так чуть-чуть что-то -чуть, чуть промоматал. Я не знаю, крик должен быть сразу или потом, но может стоит проверить. Спасибо. Что включил? У нас фотик, конец Неплохо, неплохо. Светом чуть-чуть балуется, но это <свят> не доказательство райдем. Пока что пойдемте сбегаем за фотоаппаратом еще одним. Вдруг он появится и можно будет его сфоткать. Пока что не проявил банша свой характеризующий признак, но это еще и не факт, что это банша. Это может быть вообще другой призрак. Так, давайте фотик возьмем и. Ну, давайте вторую часть. Э, вторую. Второй комплект Благово не возьмем. Вот. Кто у нас там еще из призраков? Юрей, может быть. Но Юрей очень сильно понижает рассудок, но на вот этой сложности кошмара. чем напоминаю, что у меня специальная сложность на 8X. В общем, эта сложность кошмара, но вот мы не увидим из-за того, что у нас табло разбито с рассудком. Мы вряд ли увидим. Так, каким-то способом надо определять. Но я не такой уж проснулся, чтобы это все знать. Так. Камера искажается, кстати. Йошкин кошкин, офигеть, как я испугался. Было страшновато, неприятно. Ну, ладно, страшно. И такое бывает, Чему его сфоткали хоть. Да, мы его сфоткали, это хорошо. Компьютер, интересно, успеем сфоткать? Это взаимодействие было. Нет, не успели. Нормально. Что-то вот юхай, клювая. Было так страшно, он так еще впритык появился. А, юкай, что у нас Юкай-то вообще, блин, делает, надо посмотреть. Юкай. Ну его мани человеческий голос, можно бегать и просто орать. <laughs> как его зовут там? Эрик Кориган. Эрик Кориган. Так, подожди. Опа. Все взаимодействие. Ой, нет, это как? он Эрик Кориган. Покажи себя. Понял. Эрик Кориган. Эрик Кориган, Эрик Кориган, Эрик Кориган. Что-то вот мне вот почему-то кажется, что это не радио по одной причине, потому что, ну, он противоречит саму себе. Зачем, когда вот сейчас он у на нас нападал? вообще ему свет, если по факту он только ими питается. Так что у нас тай-тайе. Старение даже в огромном мире по нашему не мешает заметным присутствии живых. Это а, свет был, если мне не показалось. можно сфоткать след. Получается, у нас последняя фотка осталась. Ну, ее можно какой-нибудь бред потратить. Но вы, конечно, не будем на тратить. Надо... Нужно подумать. я Это, наверное, не разю потому что ну, он любит электричество, и вряд ли он будет саму себе же портить участь. Он, кстати, дверь открыл. Где-то он дверь открыл, что он не отстает. При комнате посмотрим. Ну, Шаги кири споткал. Не суть, на монетка. Блокнот бросил. Блокнот грубо. Так, подождите, давайте распять распиать кинем сюда Что-то по-моему в этой части он комнате не участвует категорически Давайте посмотрим по термометру. Вот здесь он так что проявился. А вот в этой части комнаты, ну вот, да, он здесь тоже есть, но я думаю, это не особо важно. Давайте кинем вот в тот момент, ой, в том месте, где он появился, где-то вот. Нет, конечно, появился он здесь, но давайте сюда тоже кинем. Думаю, лишним это не будет. Как бы определить-то вот, теперь вопрос. Ну, это не радиум, это знаем. Давайте будем, на ну, банш вообще проверить надо было. 190 дБ он должен знать. До 190 или, ну, минимально, нет, скорее всего, да, до. Давайте просто слушать. Так, как вот там? Эрик Кориган. Эрик Корриган. Вы не хотите со мной поговорить? Бросьте предмет, Эрик Корриган. Эрик Корриган, кинь вещь, брось вещь. Что то было? Надо просто, мне кажется, вот с включенным микрофоном базарить фазмофобию, чтобы как раз таки узнать, манить его голос. Хотя... Лучшим способом, мне кажется, уйти в другую комнату, чтобы проверить, Юкай это или нет. Но. Ну вот у него вот, 004, у него нету этого 190. Получается, это не банши. Что это у нас? Юрей, Юкай или Тайе? Ну, ладно, давайте сделаем так. Просто вот он здесь, в этой комнате. Он в этой комнате. Давайте сделаем так. Пойдемте вниз. Так, у нас фотика нету. Но было бы неплохо, если мы вот давайте вернемся обратно я вот сейчас думаю что лучше взять неоновую палочку или спичу. Думаю... давайте возьмем неоновую палочку потому что на вот этой сложности как бы наши все вот электроприборы не работают кроме вот этого ой вот он не работает наши все фонарики поэтому возьмем только неоновую палочку mp работает mp Эрик Ореган, давайте зайдем в эту комнату, хотя, может подвал давайте, Давайте подвал, он просто он на, на втором этаже, и если мы на первом будем орать, ему может, точнее в подвале, может что-то это не знаю. Эрик Кориган, Эрик Кориган, поговори с нами, появись, покажи себя, покажи себя, проявись, Там, не знаю, что ему сказать-то можно, а может радиоприемник то взять? Там больше проявить себя я не знаю эрик ориган эрик ориган вот что у нас юрей там кстати ну... давайте избегаем, проверим что у нас про сутку с помощью выпитых точек. потому что пока я бегаю по всему дому я не заметил что это юкай но это все равно все очень странно вот он бурный вон блокнот выкинул чего он прислал к этому блокнот? План, давайте бегаем, посмотрим. Ставим здесь его на плачку. Она сейчас нам не особо нужна. Можно шкатулкой призывать, но Какой толк? По факту мы ничего не узнаем, в принципе. Давайте проверим. Раз, ну, раз, это нормально, в принципе, для призрака. Не Юрей. Давайте поставим то Я вот, на самом деле, предполагаю, что это он, потому что, ну, вот, ничего не было. Характеризующий дологи призрака. Хотя может и было. Да? А... Блин, я про миссию забыл, кстати, а почему я не засчитался? Я же выбрал Тайе. Ах, блин, а почему не засчитался-то? Ну, в принципе, если так подумать, мы призрака угадали. Может я не выбрал его или что-то на духе. Может, я во второй раз нажал зачеркнул. Но в итоге там мы по факту угадали, потому что хоть и силы рандома, но мы все равно угадали. Ну, в общем, тогда благодарю всех за просмотр. Видно, я уже позабыл про все задания, нужно было шкатулкой вызвать. Ну, я думаю, в следующей серии мы все наладим. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.